Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals. За 2021 год на нашем сайте появилось немало как платных, так и бесплатных индикаторов для бинарных опционов. Какие-то из них оказались более прибыльными, какие-то менее. Поэтому в данном видео мы подведем итоги 2021 года и рассмотрим топ 5 самых прибыльных индикаторов с нашего сайта. Также обратите внимание, что в этом году мы решили не включать в рейтинг платные индикаторы, такие как например WinProfit 80, а сделали рейтинг именно бесплатных индикаторов. Если за этот год вы нашли свой прибыльный индикатор, то обязательно напишите о нем в комментариях. А мы переходим к нашему рейтингу. И пятое место в нашем рейтинге топ индикаторов занимает индикатор MSP. Данный индикатор для бинарных опционов является сигнальным индикатором, основанным на моментуме. Он генерирует сигналы для покупки опционов, используя импульсные движения цены как при восходящем движении, так и при нисходящем. Визуально данный индикатор представляет собой стрелочки и подписи. Характеристики данного индикатора можно видеть на экране, а покупка опционов по нему совершается довольно легко. И как можно было догадаться, при появлении синей стрелочки вверх покупается опцион Call, а при появлении красной стрелочки направленной вниз покупается опцион Put. Также каждый из сигналов обозначается словами Buy и Sell. А как известно, опцион Call это покупка, а опцион Put это продажа. Тестировался данный индикатор в течение месяца, и для теста были взяты такие таймфреймы как H1, M5 и M15. По итогу были получены почти одинаковые результаты для каждого таймфрейма На часовом графике было получено 41 сигнал, 26 из которых закрылись в плюс и 15 в минус, что по итогу дало 64% прибыльных сделок Таймфрейм M15 показал 58 сигналов, 36 из которых закрылись в плюс и 22 в минус, что по итогу дало 62% прибыльных сделок Пятиминутный таймфрейм позволил получить 82 сигнала, 51 из которых закрылся в плюс и 31 в минус, что по итогу дало 61% прибыльных сделок. На четвертом месте оказался индикатор для бинарных опционов Trade Confirmed. Этот индикатор является платным стандартным сигнальным индикатором, который помимо стрелочек имеет также информационную панель на которой показывается сила тренда в процентах, а также даются указания относительно покупки опционов Call и Put. Характеристики данного индикатора вы можете видеть на экране. А торговля ведется по сигналам и по показаниям панели, которая находится в правом верхнем углу. У данного индикатора есть как основные сигналы, так и второстепенные. И в торговле лучше использовать именно основные сигналы. И как только на панели появляется преобладание быков, а также появляется зеленая большая стрелочка, направленная вверх, стоит покупать опцион Call. Если на панели преобладают медведи, то при появлении красной стрелочки, направленной вниз, необходимо покупать опцион Put. Тестировался данный индикатор также месяц по основным сигналам. И часовой график показал 26 сигналов, 17 из которых закрылись в плюс и 9 в минус, что по итогу дало 65% прибыльных сделок. 15-минутный график выдал 35 сигналов, 22 из которых оказались положительными и 13 отрицательными. По итогу это дало 63% прибыльных сделок. 5-минутный график показал 54 сигнала, 33 из которых закрылись в плюс и 21 в минус, что по итогу дало 61% прибыльных сделок. В тройку лидеров вошел индикатор для бинарных опционов Noble Impulse. Noble Impulse представляет собой сигнально-трендовый индикатор, который изначально был разработан для рынка Форекс. Благодаря тому, что данный индикатор генерирует сигналы по тренду в виде стрелочек, он подходит для любых методов торговли бинарными опционами и любых таймфреймов. Характеристики данного индикатора сейчас вы можете видеть на своем экране. А правила торговли заключаются в покупке опционов по сигналам, которые являются трендовыми. Как можно видеть индикатор сопровождаются точками, которые говорят о восходящем или нисходящем тренде. И когда появляется зеленая стрелочка, то необходимо покупать опцион Call, а при появлении красной стрелочки необходимо покупать опцион Put. Месяц тестирования данного индикатора показал такие результаты. И часовой график дал 45 сигналов, 30 из которых закрылись в плюс и 15 в минус. Итого получилось 66% прибыльных сделок. На 15-минутном таймфрейме получилось 57 сигналов, 36 из которых закрылись в плюс и 21 в минус. Итого получилось 63% прибыльных сделок. И 5-минутный график дал 79 сигналов, 50 из которых закрылись в плюс и 29 в минус. Итого также получилось 63% прибыльных сделок. Второе место занимает индикатор для бинарных опционов tj 10 x Forex. Этот индикатор изначально также был создан для рынка Forex, но его легко можно использовать и для бинарных опционов, так как он является сигнальным индикатором с пятью различными режимами торговли. И этот индикатор подойдет как для любителей турбо так и тем, кто торгует только по тренду. Характеристики данного индикатора показаны на экране, а правила торговли, как и в других индикаторах, довольно просты. При появлении зеленой стрелочки направленной вверх необходимо покупать опцион Call, а при появлении красной стрелочки направленной вниз опцион Put. Также у индикатора есть красная и синяя линии, которые говорят о тренде. И синяя линия говорит о том, что тренд восходящий, а красная о том, что тренд нисходящий. Также в правом нижнем углу можно видеть панель, которая показывает силу тренда, а также цену входа и параметры Take Profit и Stop Loss для рынка Forex. Месяц тестирования показал следующие результаты. Часовой таймфрейм дал 39 сигналов, 27 из которых закрылись в плюс и 12 в минус. Итого получилось 69% прибыльных сделок. 15-минутный таймфрейм дал 53 сигнала, 36 из которых закрылись в плюс и 17 в минус. Итого получилось 68% положительных сделок. 5-минутный таймфрейм показал 67 сигналов, 45 из которых закрылись в плюс и 22 в минус. Итого получилось 67% положительных сделок. Почетное первое место занимает индикатор для бинарных опционов SSS Option. Данный индикатор собирает информацию из истории, после чего анализирует, на каком временном промежутке от 7 дней и больше подряд свеча закрывается вверх или вниз. Кстати, количество дней для анализа вы можете выставить сами, и это не обязательно 7 дней. И по итогу, чем длиннее серия из нисходящих или восходящих свечей, тем больше вероятность того, что на следующий день свеча закроется в обратную сторону. Характеристики данного индикатора вы можете видеть на экране. Правила торговли по индикатору SSS Options сводятся к отслеживанию ячеек с наибольшим количеством свечей. Поэтому если вы наблюдаете длинную серию, а в идеале это от 10 свечей и более, то в необходимое время необходимо покупать опцион если это красная ячейка, то покупается опцион Call, а если зеленая ячейка, покупается опцион Put. Тестирование данного индикатора за месяц показало такие же результаты, как и в прошлом году. И на часовом графике получилось 15 сигналов и все они закрылись в плюс, что по итогу дало 100% положительных сделок. То же самое можно сказать и про 15-минутный график, на котором было 21 сигнал и все они закрылись в плюс. И точно так же на 5-минутном графике было 29 сигналов, которые все закрылись в плюс. Стоит обратить внимание, что такие результаты стали возможными только благодаря использованию системы Мартингейла. И мы использовали данную систему до трех колен. Также важно использовать максимальные свечные серии на максимальной истории, так как у сигналов с серией свечей более 12 штук намного больше шансов закрыться в плюс, чем у сигналов с серией из 7 свечей. Если вы не согласны с нашим рейтингом и у вас есть свои собственные лучшие индикаторы, то обязательно напишите об этом в комментариях. И расскажите, чем именно они вам нравятся. А мы со своей стороны постараемся рассмотреть самые интересные из них. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал.